Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень интересное видео о том, как избавиться от тревоги при реальном заболевании. Очень многие люди говорят, да, вот если у меня есть невроз, то я боюсь за то, чего нет. У меня нет никакого проблем со здоровьем, а я боюсь за свое здоровье. Я боюсь заболеть, я боюсь смерти и так далее. Но в то же время люди пишут в комментариях, Павел, но ну что же делать в том случае... Если у меня есть реальная какая-то проблема со здоровьем, реальное заболевание. И здесь нужно понять комплексно, да, что, что это, как это влияет на именно ваш случай и что делать в таком случае. В первую очередь нужно понять, что, конечно, любая ситуация опасная для здоровья, где есть реальный риск опасности, она повышает вашу тревожность, потому что является стрессом. Но! Ключевым моментом здесь является скорее то, насколько высокий у вас вообще уровень тревожности, потому что даже во время стресса, если у вас низкий уровень тревожности, вы будете спокойнее реагировать. То есть если вы сам по себе человек спокойный, даже узнав какую-то новость нехорошую, вы будете спокойнее реагировать, чем человек, у которого в принципе более повышенная тревожность. Поэтому в первую очередь мы говорим здесь не о конкретной проблеме, которая есть, а об общем уровне тревожности, который сформирован у вас большим количеством разных тревожных событий. То есть если у вас, допустим, есть какая-то болезнь, ну условно говоря, тут бывает так, что человек ко мне обращается и он говорит, у меня реально случился инсульт. И я боюсь, что инсульт повторится. То есть у него, у него уже был опыт, что с ним такое произошло, и он адекватно начинает переживать, что эта ситуация повторится. Но в то же время мы говорим о том, что у человека была повышенная тревожность за здоровье, и, соответственно, у него есть многие другие ситуации, не связанные с инсультом. Например, он может также переживать за то, что он заболеет. Или переживать за то, что у него какая-то почечная недостаточность. То есть переживать не за инсульта, а за другие болезни или за свое здоровье в целом. Например, как я буду спать, как я сегодня себя буду чувствовать. И получается, что множество ситуаций есть, не связанных с его болезнью. Поэтому здесь мы говорим, что вот эта часть, как у остальных невротиков, где человек боится за то, что на самом деле у него нет никаких проблем, она тоже присутствует. И, соответственно, в первую очередь я бы работал в этом направлении, потому что это позволяет снизить общий уровень тревожности, ну и научиться менять свое восприятие к тревожным событиям. Потому что помните, что на самом деле вся ваша проблема заключается всего лишь в количестве событий, которые вы воспринимаете на сегодняшний день, как опасные. Этому я учу своих клиентов. Потому что если это количество событий сократить, уровень тревожности снижается, и вы становитесь спокойнее, уровень счастья ваших повышается. Итак, следующим этапом, когда мы определяем тревожные события, мы меняем к ним восприятие, снижаем тревожность, мы снижаем общую тревожность, и это позволяет даже к своей болезни, даже к тому, что у вас реально есть проблемы со здоровьем, уже относиться гораздо спокойнее, но это не убирает сам стресс. В то же время мы должны проработать конкретно и эти ситуации. То есть, если с человеком случилась какая-то беда, например, инсульт. Вот у меня была как-то клиентка, у которой реально случился инсульт. Просто она сидела дома за компьютером, потом у нее что-то произошло, и у нее случился инсульт. То есть, у нее произошел отрыв тромба а, в голове, и, соответственно, но ну, это никак сильно не повлияло. Просто ее шатнула и все. То есть, грубо говоря, она очень легко это перенесла, никаких проблем не было. Но при этом это диагностировали как инсульт. То есть не, не, не что-то другое, а именно это. И, соответственно, она начала бояться за повторение того, что с ней произошло. И здесь мы разбирали с ней причины, почему тогда причины совпали, чтобы привести ее к тому, что у нее случился тогда инсульт. Когда человек понимает совокупные причины и понимает, что сейчас их уже, допустим, нет, он спокойнее относится к тому, что тогда происходило. Ну а дальше мы говорим о том, что многие ситуации есть в жизни, например, тот же коронавирус, и люди могут переживать, как это повлияет на мою болезнь, как это повлияет на проблемы с моим здоровьем. И получается, что ситуации могут быть разные, они связаны с вашим здоровьем, с реальным каким-то проблемой, но при этом это тоже... Ваши переживания, что какие-то обстоятельства скажутся, повлияют, усилят, ухудшат. И вот это является одними из тревожных событий, которые тоже нужно разбирать. В итоге я бы сказал так, что на самом деле... Нету практически никакой разницы в вашем случае, есть у вас реальная болезнь или нет у вас реальной болезни. Потому что люди в принципе они не идеальны, у нас у всех есть какие-то свои заболевания, свои какие-то проблемы со здоровьем, свои особенности и так далее. Главное здесь не это, главное здесь то, что у вас много и других тревожных событий. И вы можете сказать, но для меня это самое важное. Все так, но это стало для вас самым важным из-за того, что у вас есть повышенная тревожность. А эта повышенная тревожность сформирована вашими ежедневными отдельными ситуациями, которые могут вызывать даже небольшое беспокойство. То есть вы можете даже готовить какие-то документы и переживать, что их вдруг не примут. И вот такие ситуации в сумме накапливаются, создают вашу повышенную тревожность, из-за которой такой стресс, как проблемы со здоровьем, становится самым актуальным стрессом в вашей жизни. Поэтому, если вы хотите перестать беспокоиться за реальные проблемы со здоровьем, ну, как бы они есть, но есть люди, которые даже говорят, что я, да, я заболел, но ничего в этом страшного для себя не вижу. Я... И, и, соответственно, ваша задача научиться также это воспринимать саму проблему со здоровьем, то есть поменять к ней восприятие. И снизить свой уровень тревожности, разбирая другие тревожные ситуации, возможно, даже не такие актуальные. То есть, если бы ко мне сейчас пришел человек, который сказал, у меня есть серьезная проблема со здоровьем, например, не знаю, какой-нибудь у него пролавс какой-нибудь или какие сердечная недостаточность какая-нибудь, да, или проблемы с давлением, может быть, с сосудами какие-нибудь, или еще что-то. И он бы сказал, я боюсь, что мне станет плохо, и я реально там умру, например. То в этом случае я бы начал разбирать не эту ситуацию, потому что это, скорее всего, было бы для него очень тревожная ситуация погружаться, рассуждать об этом. Я бы начал разбирать отдельные мелкие ситуации, в которых он испытывает беспокойство и страх, чтобы он смог сформировать для себя запас причин и вариантов, которые объясняют любые другие тревожные ситуации в его жизни. То есть, если он спокойно относится к небольшим тревожным ситуациям, чтобы он автоматически начал спокойнее относиться за счет этого и к своей реальной проблеме. Ну и соответственно, мы бы вокруг этой проблемы разбирали бы много других ситуаций. А, вот сейчас еще два момента вам скажу. Значит Пример я могу привести такой вот аналогичный. Да? А, человек говорит, а, у меня единственная проблема это проблема со сном. То есть если... Все, что его пугало, это проблема со сном. И он говорит, меня ничего другого не пугает, кроме проблемы со сном. И в итоге мы начали работать со сном, но это было переживание в огромном количестве разных направлений. То есть человек переживал, как проспит ночь, как будет себя чувствовать утром, какое у него физическое будет состояние, из-за того, что он неплохо спал ночью в течение дня. Как он сможет работать в течение дня в таком состоянии? Сколько ошибок он допустит в своей работе после вот такого, допустим, плохого сна? как это скажется на его физическом здоровье, если он продолжит так плохо спать. Как это скажется на его психике, если он продолжит так плохо спать. То есть, грубо говоря, у него, как, дайте такое, игольное ушко, все сложилось в проблему со сном. То есть, если я буду плохо спать, огромное количество негативных последствий человек видит. А это все отдельные события, которые мы прорабатывали. И в итоге, как только вот этот парадокс, да... Как только он перестал бояться за то, как он будет спать вообще, у него прошли проблемы со сном. Потому что страх формировал нервное напряжение, которое мешало заснуть. В ситуации с реальным здоровьем проблемы то же самое. Видите, здесь если у него и реально были проблемы со сном, которые были реальны. То есть он говорил, у меня реально проблемы со сном. То есть у меня по факту есть проблемы со сном. Я очень мало сплю, рано просыпаюсь, долго не могу заснуть. И я ничего с этим поделать не могу. И я за это боюсь, что это повлияет на мою жизнь. Я начинаю еще больше и больше тревожиться за этот момент. Вот с проблемой со здоровьем, с реальными, примерно то же самое. Вы видите огромное количество переживаний в будущем, связанных с, с вашей проблемой со здоровьем. Как это повлияет на мою работу, как я смогу там обеспечивать семью, как я буду чувствовать себя, как я, там, ко мне люди будут относиться. Много-много-много. Но это все отдельные события, которые также можно прорабатывать. Но, помимо этого, мы с ним прорабатывали и остальные ситуации, связанные с его работой, с ошибками, которые он совершал, с его отношениями. И в итоге, снижая и там тревожность, и тревожность с этим, мы общую тревожность снизили и, соответственно, привели к тому, что человек э, перестал беспокоиться, улучшился сон, улучшилось самочувствие. И, соответственно, от того, что вот человек с, с проблемами со здоровьем переживает, что если у меня вот невроз, допустим, то я в первую очередь переживаю, что вот такое мое состояние эмоционально нестабильно повлияет на физическое. И вот когда мы э, перестаем правильно переживать, то есть мы перестаем переживать за эмоциональное состояние, автоматически состояние эмоционально улучшается, и переживание проходит вообще. То есть если до этого у человека есть проблемы реально там, с тревожностью, и он из-за этого переживает, что это повлияет на его здоровье, потому что у него есть проблемы со здоровьем, то когда тревожность снижается, он перестает переживать, потому что нет как раз этого уже влияния. Вот, я надеюсь, это понятно. Это первый момент. Второй момент, который я хотел рассказать, это про отношение к болезни. Когда-то я прочитал книгу Оскара Хартмана «Просто делай, делай просто». И, соответственно, там рассказывалось про его болезнь. По-моему, это болезнь Бехтерева, насколько я помню. И заключается она в том, что ну, я, опять же, не медик. Поэтому скажу своими словами, что если человек начинает вести нездоровый образ жизни, не занимается спортом, выпивает, у него происходит сращивание суставов. То есть, по сути, суставы перестают быть подвижными и в какой-то степени начинается процесс парализации этого человека. И если он будет соответственно, иметь лишний вес, не заниматься спортом, это очень может быстро спрогрессировать, и он просто станет инвалидом лежачим, который ходить даже не может. И вот Оскар Хартман, когда узнал, что у него такая проблема, однажды встретил мужчину, то ли 70, то ли 60 лет, который был подтянутый, веселый, и он, он встретил человека, у которого такое же заболевание и спросил его там, типа, а как вот ты справляешься с этим заболеванием? Он говорит, с каким заболеванием? Это, говорит, не болезнь, это дар. Теперь у меня нет вариантов проживать эту жизнь, кроме как вести здоровый образ жизни. То есть мне не надо выбирать, я уже веду здоровый образ жизни, потому что без этого я буду прикован в постели и парализован. Вот здесь для каждого из вас я вам скажу так, что на самом деле в какой-то степени тревожность, невроз, это ваш дар, только вопрос в том, сможете ли вы им воспользоваться. Есть люди, которые склонны к полноте, им надо следить за тем, как они питаются. Вы же склонны к накоплению тревожных событий, повышению уровня тревожности, что и привело к всем вашим проблемам, паническим атакам, симптоматике, проблемам со сном, утомляемостью, аппетитом. Так вот. Если вы начнете менять свое восприятие к тем ситуациям, которые сейчас вызывают у вас негативные эмоции, то потенциально именно вы способны прожить свою жизнь на более счастливом уровне, чем все остальные вокруг. Просто потому, что у них есть эмоциональные проблемы с негативными эмоциями, но они не в той степени, чтобы они стали этим заниматься. У вас же это в той степени, что вам необходимо этим заниматься. И если вы начнете этим заниматься, вы овладеете способностью менять восприятие, снижать негативные эмоции и убирать их в своей жизни. И в результате этого уровень счастья у вас повысится и будет выше, чем у обычных людей. Просто потому, что вы столкнулись с такими эмоциональными проблемами, которые надо было решать. Главное здесь просто найти правильную технологию. Поэтому, если вы хотите, в ссылке в описании мой видеокурс который поможет вам внедрить технологию, которую я разрабатывал в течение 6 лет, в свою жизнь. Это лучшее решение, на мой взгляд, на сегодняшний день, которое может вам помочь. И это очень эффективно. На этом у меня все. Пишите дальше свои вопросы в комментариях, потому что это видео я снял на основе вопроса, который написал мой подписчик. Поэтому жду ваших комментариев под этим видео, поставьте лайк, не забудьте, и всем пока, до новых встреч.